Друзья, всем привет! Вы на канале Доступный Дом. Меня зовут Мухаммад. Я занимаюсь разработкой планировок. Я делал уже больше 200 домов. У меня накопился очень большой опыт по выбору участков, по подбору участков, потому что я покупал сам, продавал сам. Люди обращаются ко мне с участками. Сегодня я с вами поделюсь особенностями участка, поделюсь с вами ошибками, которые допускают многие есть очень серьезные ошибки, которые лишают вас наслаждения проживания в вашем доме мечты, поэтому, друзья, это видео очень серьезное, подготовьтесь к нему, пусть оно даже будет длинное, нудное, но это факт, потому что сегодня мы будем говорить с вами о серьезных вещах, которые сэкономят вам миллионы денег. Поехали! При выборе участков вы, конечно, смотрите, чтобы у вас был газ обязательно, и это основной принцип выбора участков очень многих. Однако, я считаю, по своему опыту проживанию в загородных домах, по опыту других людей... То, что газ это не самое важное и далеко даже не второе. Поэтому самое главное на участке, чтобы у вас вообще было электричество. Если у вас не будет электричества, соответственно, вы не сможете проживать в доме, который вы построите. Электричество это самое первое. Мой опыт, когда я покупал первый свой участок, мы приехали в поселок. Вот нам продавец показал участок. Мы его посмотрели. В принципе, он нам понравился. Все, мы купили. Мы Поехали в электросети, чтобы подключить участок. Однако мы там столкнулись с тем, что нам говорят, что здесь линии довольно-таки старые, поэтому мощностей нету. Для того, чтобы вам подключиться, вам нужна подстанция. Вот ставьте, либо сами, либо складывайтесь как-то. А эти подстанции на то время стоили ну, порядка 250 тысяч рублей. Это только одна подстанция. Нам сказали, нужно их на ваш район две штуки. Следовательно, вы даже когда видите... Провода не факт, то, что вы к ним можете подключить. Поэтому нужно проверять при покупке, возможно ли подключение данного участка или нет. Следующий момент с электричеством, это вы выданные мощности на один участок, а вернее на один дом. Если это будет меньше 5 киловатт и у вас не будет газа, то соответственно вы будете топиться либо дровами, либо вы будете строить очень маленький дом, чтобы ваши киловатты смогли протопить ваш дом. На это тоже нужно обращать внимание. Минимум это 15 киловатт. Второй по значимости коммуникации на участке, я считаю, это дорога. Дорога очень важна. От того, какое качество дороги в вашем поселке, в вашем коттеджном поселке, вашем загородном доме, где вы будете проживать в городе, в черте города, за городом. Самое главное это дорога. Дорога бывает разная тоже. Бывает отсыпана просто каким-то кирпичным боем Бывает просто накатанная колья, какая-то по полю. Еще одна необсыпанная дорога. Вот такая вот грязь ждет, если на дороге вообще ничего нету Хотя здесь привозили несколько камазов боя кирпича а бывает щебеночная дорога ну и самый лучший вариант конечно же это асфальт если у вас участок с асфальтом то очень вам повезло с вашим участком щебеночная дорога имеет ряд недостатков при эксплуатации хотя когда вы обрадуетесь что вам отсыпали щебенку вы об этих нюансах не будете знать потому что вряд ли вы на них обратите внимание когда вы не жили в такой с такой дорогой. Если вы выбрали участок с отсыпанной дорогой, а ближайшие, ближайшие э, второстепенные дороги не отсыпаны, то ждите вот такой вот грязи на основной дороге. То есть это все взаимосвязано. Нужно искать, где полностью все отсыпано, тогда вот такой вот грязи не будет. Вот здесь вот не отсыпано, и вот эта вот вся грязь несется сюда и разносится по дороге, которая уже отсыпана. Первый нюанс – то, что дорога рассыпается, разъезжается, тонет в глине, в грязи, на нее накатывается другая грязь, соответственно, она немножко-немножко, как бутербродами, проваливается вниз. Второй нюанс – это когда при очень сильной жаре, например, когда месяц, бывает, не идут дожди, дорога начинает очень сильно пырить, и, представляете, вот любая машина, проезжающая мимо вас, такой огромный большой стол пыли что все это осаживается на ваш забор на вашу машину которая стоит на стоянке на ваши там, растения которые там может перед забором какие-то высажены в общем все у вас в пыли Ну и следующее это конечно же газ канализация. В принципе, без газа можно жить спокойно. Мы жили порядка 3-4 лет без газа, опять электричеством. Дом у нас был 50 квадратов, 80 квадратов, примерно 100 квадратных метров. Поэтому на электричестве спокойно можно выжить, И вы будете платить примерно 5-7 тысяч рублей. Это максимум за все, потому что у вас будет только электричество. Перейдя на газ, вот мы уже топимся... Топим дом. Один год газом уже прошел, сейчас начинается уже второй сезон. И в принципе я не нашел таких сильных отличий от электричества. То, что газ намного комфортнее, конечно, когда вы можете включать его постоянно, топить большей площади. И совет, если у вас дом до 100 квадратных метров, то не стоит заморачиваться с этим газом, потому что вам нужно будет котельную, это очень много денег, сделать ее полностью оборудовать датчиками, повесить газовый котел, что тоже в эксплуатации очень дорого. Электрический котел намного прост, удобен, ремонтно пригоден, и в принципе с ним может справиться любой человек, который разбирается в электрике. Если вы приехали в ваш загородный коттеджный поселок смотрите то что о, у вас щебеночная дорога либо даже асфальт у вас есть вы спрашиваете и в поселке газ вам отвечают завтра послезавтра там через год через два уже обещают уже все документы подписаны и у вас будут проводить газ поздравляю вас у меня есть для вас одна хорошая новость другая плохая новость хорошая новость то что возможно у вас будет когда-то газ а плохая новость то, что все ваши дороги, которые вот там вот есть щебеночная, асфальтная дорога, она будет точно так же в грязи, в глине. Вот эта щебенка после газификации. Вот желтые трубки торчат, здесь торчит. Вот э, труба газовая торчит. А вот в чем превратилась дорога. Вся в глине. Заезд вроде был нормальный. Можно было спокойно заехать. Все в глине. Вот. И так вся улица. Вот. Сколько навозили, то есть почти половина полосы просто изуродовали. Вот, никто ничего не хочет делать и исправлять. Вот, соответственно, вот вся дорога вот такая вот грязная. Потому что подрядчик газовой вот этого службы, которые выигрывают эти тендера, они просто свинячат по полной, заливают все дороги, перерывают, передалбливают. В общем, никакой культуры строительства вот этих вот магистралей, газовых магистралей в нашей России нету. Поэтому у нас точно так же произошло. У нас в первый год отсыпали дорогу, на второй год у нас начали проводить газ. У меня уже газ был до отсыпки дороги, но другие дома нужно было тоже подключить. В итоге они вот такими вот зигзагами накрутили все эти газовые трубы под землей, перерыли, половину дороги засыпали глиной. В общем, после них осталась одна грязь в колеи, где они перерыли дорогу. Там машины начали проваливаться, когда начинается дождик. Следовательно, не стоит так уж сильно радоваться, потому что я опять повторяю то, что дорога это самый важный главный нюанс при выборе участка, потому что газ забудется. Вы перед зимой включили, после зимы выключили все. Дорога, вы каждый день, каждый день ездите домой, ездите на работу, ездите детей отправляете в школу. И за покупками туда-сюда в общем вы весь день на дороге соответственно какого качества дорога будет насколько она будет комфортная, такой у вас и будет комфорт в загородном доме следующий нюанс при выборе участка это грунты на участке если у вас песчаные грунты то поздравляю это наиболее самый лучший вариант когда песок у вас под землей фундамент проще делать дренаж не нужен Канализация очень хорошо уходит. Если у вас нет центральной канализации и у вас на участке глина, то готовьтесь, то, что вы будете откачивать септик практически каждые две недели. Если у вас очень плотная глина, то первый год, возможно, у вас септик еще будет более-менее работать. Но когда он весь замылится по кругу, уже все стенки обжиреют там, после мойки, после жира, после стиральных порошков и тому подобное, то он перестанет... Действовать, перестанет работать Перестанет пропускать его стенки Которые вокруг колец И в принципе у вас просто будет герметичная яма Которая будет очень сильно наполняться Которая будет выходить Только через верхние слоя там, Примерно 30 см Соответственно глина это тоже не очень хорошо Однако для фундамента в принципе тоже неплохо и последняя коммуникация, которая бывает на участке, это, конечно же, водопровод. Если у вас есть водопровод, в принципе, это очень хорошо. Если у вас есть или будет скважина, то с ним тоже очень много заморочек. Со скважинами бывает тоже очень много заморочек, очень много геморроя. Если у вас очень глубокая скважина, там больше 50 метров, то менять насос очень тяжело. Если он заклинит, если он э, перестанет что-то работать, обслужить его нужно... Очень тяжело поднимать 2-3 человека, здоровых мужика, только смогут поднять вам вот этот вот весь вес. Соответственно, при любой поломке вы будете затрачивать очень много средств. Даже если, например, вы живете в своем загородном доме и ездите по командировкам, то скважина вам будет портить очень сильно жизнь. Когда у вас будет оставаться семья дома, звонить, у нас нет воды, приезжай, посмотри, что там есть, поменять насос, сломался ли насос автоматика вся вот это поэтому друзья с этим тоже заморочки да я понимаю можно сделать многие люди скажут нужно нормально делать и все нормально будет но не всегда так тем более самозастройщики которые экономят средства которые строят своими руками когда они делают первый раз это все посмотрели видео в интернете бывает очень много ошибок и соответственно вот эти вот все ошибки потом приносят вот такие вот плоды хотя и плохие следующий немаловажный и очень важный аспект при выборе участка это соседи. Соседи, да, вы не слышали соседи, потому что это очень важно. Потому что покупая вот этот вот участок, который вам вроде бы приглянулся, но вы не знаете соседей, но вы покупаете автоматически дружбу с этими соседями. Хорошие они или плохие, какие у них интересы, может там вообще бухарики живут там по соседству у вас, может какие-то бандюги и тому подобное. В общем, бывает очень много споров, посмотрите в интернете, где спорят из-за границ, спорят из-за деревьев, которые посадили вроде бы рядом с забором, спорят из-за заборов, мне, мне стороной из он, например, цветной, тебе такой стеной, почему ты мне здесь так сделал, здесь так сделал, там один сосед откачивает воду на участок другого соседа. В общем, э нужно прозондировать почву, просто пообщаться с соседями, посмотреть, какие они адекватные, неадекватные вопросы просто позадавать, может просто подружиться, сказать, вот мы хотим здесь участок купить, э как они вообще на это отреагируют. Если они скажут, фыркать начнут, то, конечно, зачем вам такие соседи. Также нужно... Взять себе на заметку этажность домов соседей. Потому что если у вас, ваш участок, например, между двумя участками соседей и у них по двухэтажному дому, соответственно, все окна направлены в ваш огород, то тоже о комфортной, уединенной жизни на этом участке быть не может. Также нужно посмотреть, если ваш образ жизни предполагает то, что вы делаете дом... Городского типа, когда вы просто приезжаете без всяких огородов, хотите спокойно, цивилизованно доехать до своего участка, приехать, выйти на свою прущатку, там красивую плитку с хорошим ландшафтным дизайном, то посмотрите, есть ли в этом поселке там кто держит коз, баранов, потому что вот эти вот все животные будут приходить к вам на лужайку, когда-то есть и коров будут выводить постоянно. Вся их жизнедеятельность будет валяться на дороге, поэтому это тоже очень важный аспект. И последнее, на что нужно обратить внимание при выборе соседей, посмотреть, нету ли поблизости там банных комплексов, автосервисов, э, саун. Потому что это очень шумные места, автосервис, там постоянно стоит хлам какой-то, машины чинят постоянно, э, нервные какие-то мастера курят, пьют, э, в общем, пьянки, гулянки, сауна, в принципе, и можно, я могу вам не рассказывать, сами знаете. Это тоже нужно не упустить из виду. Переходим к самим характеристикам самого участка. И первое, что мы с вами разберем, это стороны света. Потому что при покупке участка, если вы не учитываете стороны света, то вы рискуете, то, что ваши окна все будут на север, в зимнее время они будут все заметены снегом. Все опять зависит от ваших размеров участка. Например, если у вас участок 6 соток, то у вас вариант только либо заглубить дом до межи, до конца, чтобы у вас впереди была какая-то лужайка, парковка, либо... Сделать минимальный отступ от красной линии с передней части забора И оставить всю заднюю часть под террасу, под какие-то пати и тому подобное Соответственно, если у вас будет... Планировка такая, то, что у вас спереди будет всего лишь 5 метров, э, здесь у вас будет просто входная группа, а сзади у вас получается вот это вот все место отдыха будет на северной стороне. Соответственно, опять вы не думали, что так может быть, но вы не учитывали стороны света, вы пришли на участок, посмотрели, он ровный, красивый, цена у меня устраивает, очень дешево, поэтому вы и купили. Но когда сделали планировку, поняли то, что это тоже очень серьезная ошибка для новичков. Следующая особенность участка это, конечно же, рельеф. Если на вашем участке есть большие перепады, то готовьтесь, к тому, что затраты на строительство дома у вас будут очень большие. Если у вас перепады небольшие, то соответственно этот участок намного в приоритете. Чем кривой участок? Также не нужно брать участок, который находится в низине, потому что с соседних участков вся вода, все талые воды будут скапливаться на нем, и у вас просто будет на участке болото. Соответственно, участок тоже лучше смотреть в какую-то дождливую погоду, когда э, можно отследить вот эти вот все моменты. Небольшой лайфхак для экономии средств. Тоже можно выбирать угловые участки, если площадь позволяет, и разделить его на два участка. Вы получите либо два участка, либо получите один участок, но один участок вы сможете продать, соответственно, сэкономив деньги. Я так уже, в принципе, делал. Люди тоже делают, никакой здесь хитрости нету, просто нужно знать об этом. А, вот угловой участок, вот до сюда участок идет. И вот до туда идет участок. Хороший вариант, участок большой, можно разделить на два, тем самым сэкономив средства и деньги. Участок должен быть не менее в нашем регионе, не менее 6 соток, чтобы можно было его разделить. Соответственно, если вы хотите участок поделить на два, то он должен быть 12 соток минимум. Также очень важным нюансом, люди не обращают внимания, они приезжают в поселок, смотрят, вот центральная дорога, мне вы поближе где-нибудь здесь. Берут участок на центральной улице, впоследствии, когда лет через пять там поселок уже полностью весь застраивается, и вот эта вот центральная дорога, по которой машины туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, и у вас получается то, что шумно, пыльно, и вы хотите переехать в другое место. Потому что центральная улица всегда будет самая загруженная Будет очень шумно. Берите хотя бы на второстепенной улице, там второй, третий участок. Вот у меня в данном случае есть один участок на центральной улице, где там бегают туда-сюда машины. есть один участок на второй по второстепенной дороге. Даже вот в первый участок, но если у вас будет выход на второстепенную дорогу, вы лишаетесь вот этих вот всех недостатков. Поэтому на это тоже стоит обратить внимание. Также вы, если хотите удалиться максимально от соседей, то один из хороших вариантов это брать последний участок, при условии, что до него будет хорошая дорога. Последний участок преимущества в том, что там меньше проходимости машин, меньше людей гуляет, соответственно вы будете жить в более тихом месте. Также обратите внимание на ширину участка. Есть дороги, где очень широкие просто улицы, вот в данном случае у нас, у нас есть центральная улица, и там буквально с каждой стороны там по 15-20 по метров, то есть там любая большая, огромная парковка, даже для магазина, вместится. Широкие улицы, где можно спокойно организовать, получается, парковку, посадить красивые деревья, сделать хороший въезд. Здесь, в принципе, тоже чуть поменьше, но тоже хороший вариант. Вот такие вот широкие улицы, если есть возможность, то стоит брать. Еще почему нужно выбирать ширину улицы побольше, то представьте себе, вы переезжаете сюда за город, строите здесь дом, у вас в любом случае детишки будут где-то бегать. Они не будут постоянно бегать на участке, они будут, будут выбегать за участок, вот здесь вот бегать везде. Поэтому вот с такой вот широкой дорогой меньше вероятности, что они будут бегать по дорогам и э, какие-то создавать опасные моменты для водителей. Поэтому ширина вот улиц тоже очень важно. Но бывают улицы, вот особенно страдают это центральные улицы. Посмотрите, проедьтесь. Когда машины просто не могут выехать, все центральные улицы в межсезонье, все заборы у них забрызганы от луж. В летний период, когда засуха, все фасады домов стоят в пыли. В общем, центральная улица и узкие улицы стоит обегать стороной. Еще одна характеристика участка – это плотность застройки. Посмотрите, насколько плотно стоят ваши дома. Если у вас в поселке нарезаны участки по 5 соток, то не ждите, что у вас на участке, вместе отдыха, будет какая-то уединенность. В основном у вас будет, например, 5 домов, которые будут смотреть друг на друга. В общем, как называется простонародье – муравейник. Вот еще говорю про плотность застройки. Вот нахожусь на участке, вот дом стоит, стоит смотрит на меня, вот дом, вот дом. Вот дом, вот дом, вон там, вон дом, здесь дом и вот этот вот большой дом. Все смотрит вот на этот вот участок и вот здесь вот еще дом. Плотность застройки очень сильная, поэтому, как я уже и говорил, лучше ищите участок где-нибудь в конце улицы, либо где у вас сзади нет соседей, в данном случае там проходит дорога. И там проходит дорога, соответственно, вот здесь вот границы между участками, и с этой с этой стороны дома застроены очень плотно. Также в интернете очень много заморачиваются по поводу изыскания грунтов, какой фундамент нужен, выбирают участок, приезжают, бурят скважины, смотрят геологию. Ой, здесь фундамент будет дороже. Вот я возьму лучше вот этот участок. Я по своему опыту могу вам сказать то, что расположение участка имеет первостепенную роль, чем технология строительства, выбор фундамента и тому подобное. Потому что вот это вот все можно будет переделать. Вот это вот все одномоментное действие при строительстве дома. Потому что вы в этом доме будете жить очень много лет. Какая разница, что 10 лет назад вы сделали какой-то фундамент. Если он надежный и не предоставляет вам никаких проблем, то... Какая разница, как вы все это построите, какие стены, какая технология крыши и тому подобное. Вы уже просто будете жить, не обращая на это внимания. Поэтому первостепенно расположение участка. второстепенная это технология строительства и экономия на строительстве при выборе, например, другого участка, который будет менее выгодно расположен к какому-то месту. Также, чтобы не обжечься с участком и вообще построить дом, смотрите также на высоковольтные лепки. Очень большие вот эти вот такие три ноги, где идут очень высокий ток, где идет очень высокий ток, у него тоже есть охранная зона, в зависимости от мощности этой станции. Поэтому тоже обратите на это внимание. Уточните в электросетях. Если близко к участку проходит такая линия, то уточните в электросетях, какие отступы должны быть в нашем месте. У нас 20 метров вот от этого провода. То есть участок у кого-то есть, например, он только может в углу построить свой небольшой домик. На остальном участке он уже не может строить ничего. Ну и, конечно же, скорее всего, это все вредно. Вот лэпка с проводами. Вот участки. Вот заканчивается участок один. Здесь ничего не растет, потому что здесь нельзя ничего строить. Вот они все провода, защитная зона у них. Вот там вот вдали только начинаются дома. Следующая характеристика участка, это смотрите, что есть вообще на участке. Голый участок, есть какие-то постройки, есть какие-то старые фундаменты, либо фундамент новый, который залит, вроде бы, как вам говорят, очень хорошо по надежной технологии. На это тоже стоит учитывать внимание. Понимаете то, что если дом какой-то старый, либо какой-то сарай там старый, вам тоже потребуется его разбирать. Это тоже стоит денег, геморроя, а может там какие-то ямы, подвалы еще, есть, это все опять нужно засыпать. То есть это... Очень много времени занимает и занимает много средств. Точно так же, как с фундаментом. Представляете, вы ставите дом на какой-то старый фундамент, бах, он трескать, не выдерживает. Может он до этого и вроде бы как бы жил, а может быть вы просто микротрещину какую-то в нем не увидели. Соответственно, это тоже рулетка. Также не очень хорошо, а даже если очень хороший фундамент, вы уже не сможете спроектировать максимально дом, который вам подходит вы будете уже ограничены именно вот этим вот фундаментом и будете все подгонять именно под него когда вы могли взять голый участок спокойно сделать себе проект дома мечты и построить его еще одна характеристика участка который лучше бы он обладал это конечно же деревья посадки какие-то потому что голый участок он вроде бы как бы для строительства очень хороший очень хорошо везде подъехать, но когда вы уже построили дом и чувствуете, вы живете в какой-то пустыне или в степи, вам охота вот этого зелени. Вот Даже на этапе покупки участка можно это все учесть и выбрать участок, где есть деревья. Не нужно пугаться, это, это наоборот добавляет красоты вашему участку, вашему дому. Поэтому деревья на участке это очень хорошо. Вот мы и добрались с вами до пункта «Это инфраструктура». Если вы мечтаете жить за городом, но образ жизни у вас очень ритмичный, вам нужно ездить постоянно куда-то на работу в город, отвозить детей в школу к репетиторам, в секции и тому подобное, то, соответственно, ищите участок в самом городе, не пожалеете, Либо минимум удаленно от этого города, где вы будете проживать. Потому что если вы даже мечтаете жить за городом, думаете, вот это все хорошо, но опять же вы будете проводить пол жизни на дороге, катаясь из одного места в другое, из одного в другое. Поэтому инфраструктура это очень важный, это я бы поставил второй по значимости после дороги. Дорога у меня сейчас занимает первое место, инфраструктура занимает второе место. Поэтому, друзья, пользуйтесь опытом, Слушайте, прислушайтесь, поразмышляйте, ну, представьте просто свой образ жизни, когда вроде бы 5 километров, 7 километров, но даже 5 километров по хорошей какой-то дороге, хотя дорога это тоже будет когда-то э, изнашиваться, будут ямы, туда-сюда, туда-сюда каждый день ездить, но нужно это вам или нет, стоит ли экономить на этом 200, 300, там, 400 тысяч и постоянно быть в движении на дороге. Также многие забывают при покупке участка учесть какие-то дополнительные постройки, потому что вы в основном, у вас сейчас в голове построить бы хотя бы дом, где-то жить, но потом в процессе, когда вы уже достраиваете свой дом, вам охота баню, вам охота гараж, вам охота какую-то хост постройку, поэтому вот это вот все нужно сразу же запланировать максимально. Даже если вы вроде бы не хотите, вроде бы у вас денег нет, но... Запланируйте это, место выделите под это И посмотрите, какой размер участка у вас должен быть Соответственно, если вы хотите дом там 10 на 15 гараж, хозпостройку, баню То, соответственно, вы в пять соток никак не вместитесь Поэтому у вас просто эти участки отсеиваются И вы не тратите на это времени Ну и одно из последних моих сегодняшних рекомендаций при покупке участка Хотя это в основном основное правило то, что участок, он вместе с домом должен проектироваться на начальном этапе. Потому что какой дом мечты вы хотите, вот такой вот должен быть и участок. Вы хотите дом мечты, минимализм какой-нибудь вытянутый, вы посмотрели, выбрали планировку, вот вам дом очень понравился, участок должен под него быть очень широкий. Соответственно, этот участок вам и нужно искать. Ни в 5-10 в соток он уже не влезет. Если вы хотите, дом мечты предполагайте, то, что он будет рядом с лесом. Соответственно, вот это вот все и нужно искать. Все делается с планировочными решениями, которыми, кстати, я и занимаюсь. И если у вас есть желание построить свой дом, то обязательно сначала нужно сделать планировки. Если вам интересно, то пишите мне в комментариях, пишите в группе ВКонтакте, пишите мне на почту. Я разработаю для вас планировочное решение для вашего дома мечты. Ну и самое-самое главное, о чем не стоит забывать, потому что мы сегодня живем в такой суете, которая каждый день меняется, каждый год меняется, каждый месяц меняется. Это рентабельность участка и вашего дома, построенного на этом участке. Потому что... Бывает, вы берете участок за 300 тысяч и строите там дом, вкладываете в него в 3 миллиона. Но в этом поселке дома продаются всего лишь по 2,5 миллиона. Соответственно, вы этих денег никогда не достанете. То есть, это не рентабельно. Поэтому задумайтесь о постройке, в каком поселке вы будете все это строить, в каком дачном, коттеджном поселке вы это все будете строить, сколько вы денег вложите и сможете ли вы вынуть их обратно. Потому что... Участок должен соответствовать дому. Все это взаимосвязано. Ну вот и все эти характеристики, которые я насобирал, которыми я хотел с вами поделиться. Прежде чем покупать участок, изучите их, может выпишите себе. Проштудируйте, подумайте, осмыслите, какой образ жизни вы будете вести на этом вот участке, который вы вроде бы хотели купить только вчера. Возможно, этот участок вам не подходит. Подумайте 10 раз при выборе участка, потому что вы прописываетесь там на многие годы, возможно на десятилетия, и вы связываете всю свою жизнь вокруг вот этого вот участка. Поэтому, друзья, я вам желаю хороших участков, хороших соседей, добрых соседей. Выбор участка, подходите к нему очень осознанно, пишите в комментариях свои вопросы, что я вам не рассказал, что не досказал. Также вы можете заказать индивидуальную планировку под свой участок, под свой дом, под свои все хотелки, которые вы хотите обращайтесь ко мне, с вами был доступный дом, подписывайтесь на наш канал о доступном строительстве, всем пока!